Добрый день. Магазин Мототек представляет мотоцикл марки LeFan модель Вирджиния. Многие из нас видели автомобиль LeFan на улицах городов, но мало кто из нас знает, что настоящую известность эта марка приобрела за счет своих мотоциклов. Завод LeFan входит в пятерку лучших мотопроизводителей Китая и в топ-50 крупнейших компаний Китая. Это стильный чоппер, выполнен в классическом стиле. Много хромированных элементов. Особого внимания заслуживает люстра, так называемая глубокая фара с хорошей оптикой. Также очень красивая и информативная приборная панель. Здесь показывают уровень топлива и пробег. Также есть указатель нейтральной передачи включенного дальнего света и поворотов. Ну и, как полагается настоящему Чуперу инженеры в него установили V-образную двойку воздушного охлаждения объемом 250 кубических сантиметров. Очень интересная система зажигания. Здесь стоит DCI зажигание. В отличие от CDI, обычного зажигания, которое используется в других мотоциклах такого же класса, эта система дает более длительную искру, что обеспечивает более полное сгорание топливной смеси в камере сгорания. За счет этого на валу двигателя 18 лошадиных сил мощности и 20 ньютонов крутящего места. Этот двигатель сблокирован с 5 коробкой передач. Главная передача выполнена в виде 530 цепи, что тоже достаточно мощно. Такие цепи уже используются в мотоциклах. Более серьезного класса. Задняя подвеска, два амортизатора, ступенчатая регулировка. Шесть положений жесткости. Интересная выхлопная система. То есть, как видите, якобы коллектор выходит рядом с ножкой пассажира. Но здесь сделано по уму. То есть это не коллектор. Коллектор выходит за ним. Это муляж. Коллектор сходится в резонатор с двух цилиндров и потом только выходит с трубы. Это сделано для того, чтобы не обгорало обувь пассажира. Это первое. Второе – это техническое решение. То есть в выхлопной системе не скапливается давление. Мотору легче дышать. Значит, тормоза задние идут барабанные. Барабан большого диаметра. За счет этого диаметра и правильной развесовки торможение четкое и управляемое. Передний тормоз идет дисковый, с двухпоршневым суппортом, колесо переднее 18 заднее 15 стоит. Вилочка идет телескопическая, с нормальным ходом, для четвера этого вполне достаточно. Колеса, как вы видите, спецованные, тоже стилизированы под классику. Система питания двигателя выполнена из японского карбюратора фирмы Mikuni. Кстати, карбюратор горизонтальный, что достаточно редко используется в китайских мотоциклах. Вот здесь ну, серьезная система стоит. Работает он на ней идеально, мотор не троит, мотор работает ровненько. По двигателю, собственно, все. Вот, очень удобные мягкие сидения, То есть, вы видите. Из хорошего материала сделано. Оно не цельное. Это тоже сделано так интересно. Оно состоит из двух частей. Ну, я думаю, теперь время взять и проехаться на этом. Ну Что ж, давайте заведем мотоцикл и проедемся в нем. Обратите внимание на датчик подножки. На нейтральной передаче он свободно стоит и прогревает. Вот, Но только я включу передачу. Если будет открыта подножка, мотор заглушится. Сейчас продемонстрирую. видели, что заглох, заглох двигателя это действительно безопасно, с открытой подножкой ездить нельзя Вдруг от двигателя очень приятный, басистый выхлоп мягенький сейчас покажу, как эта техника ездит Действительно приятный мягкий чоппер, удобный, поворотливый, ездить на нем действительно приятно.